Хэй, как? У микрофона рейнпак? В сегодняшнем видосе мы обсудим, кто же такой нек Как Неко связан с масонами? Как Неко спас президента США от штурма Белого дома? Обсудим, действительно ли Неко крошен? Или это же все таки происки всевидящего ока? Также возьмем официальный комментарий у самого Нека. Но перед началом ролика, мне очень приятно, если ты подпишешься на канал, поставишь лайк, а также если ты смотришь реакцию на видео то не поленись и перейди на видео тем самым ты очень сильно поможешь разрешению этого ролика в рекомендации ютуба другим пользователям приятного просмотра это типа заставка теория номер один все мы произошли от нека Первая теория, пожалуй, наиболее важная для всего населения о Вакен Лайфе. Ведь всем интересно, что появилось раньше, неко или все же яйцо. Как по мне, ответ очевиден, раньше появились динозавры. Но тут, видите ли, ученые спорят по поводу наскальных рисунков. На одном из таких рисунков и был обнаружен неко рядом с яйцом. Однако, Ученые исходятся во мнении, что Нека явно рептилоидного происхождения. В данной теории существует множество, как в мой взгляд, неточностей, например, где чешуйно и хвост, как он вообще жив через столько лет. С другой стороны, эту теорию не опровергает и митрополит Владислав Босович, священник первый и пока что единственная славянской церкви в Абакинлах, говоря, что всякое может быть. Теория номер два. У НЕКО есть клоны. Теория номер два гласит, что у Нека есть несколько клонов. Она заключается в том, что якобы Нека это форма слова, которая благодаря временным рамкам подверглась изменению, а на самом деле Нека это аббревиатура, которая расшифровывается как некоммерческий экологический как провальный аппарат есть, есть машина, которая производит людей, а также имеется возможности коллективного разума, который никак себе не выдается. Стройники этой теории ссылаются на фотографии, в которых они видели на в разных местах в одно и то же время. Что я думаю по поводу этой теории? Ну, тут без комментариев, просто посмотрите сами. 28 ударов ножом, ты действовал наверняка, да? Это была ненависть? Гнев? Теория номер три. Нека спас президента США, с первых секунд вы наверное подумали, что это какая-то шутка, я тоже, однако в интернете гуляет непровержимое видео, в котором Нека кидается на помощь во время штурма Белого Дома. Доказательства также приводят к фильма. Давайте же посмотрим это видео. У меня гранаты по голове, когда я веду машину! О. Отвезите меня как радио! А сейчас придется выставить эту штуковину в окно и пустить ее в дело! Черт подери! Только двумя руками держите! О, Господи! Это же президент Сойер! И у него в руках гранатомет! Такой не каждый день увидишь. Побежали! правдивых теорий, а возможно просто всех мне не научится. Но верить вам в эту историю или нет, это ваше решение. А мы переходим к четвертой теории. Теория номер четыре. Нека из будущего. Суть этой теории в том, что многие из постов Нека выходят раньше, чем приходят обновления. Откуда же тогда Нека знает, что вы на Маваки? Вот что пишут многие любители Вакин. Также они говорят о том, что Нека неоднократно предвидел будущее. Объясни это бобанами в рабочем графике. Люди считают, что Нека заранее знает, что будет писать Человек, муты. а также многие считают, что Нека спаситель чата в Телеграме. Эту теорию я, к сожалению, никак проверить не могу. Возможно, потому что Нека знал и поэтому я в бане, но не отчаивайтесь, вы сами можете зайти и проверить это в чате, ссылка в описании. А мы переходим к пятой теории. Теория номер пять. НЕКО МАСОН? Что ж, а теперь перейдем к действительно интересной части этого видео. Многие из вас наверняка замечали скрытое поведение Нека, но в чем же секрет этого человека, почему он скрывает от всех нас? под рабочим графиком. Однако, неоднократно ходили слухи о том, что Нека на самом деле не тот, за кого себя выдает. Многие наверняка замечали, присмотревшись в печать теле Нека. Но что же она означает? Почитав в интернете, немало статей я пришел к выводу, что Нека масон, а печать на его шее гласит о том, что его держат организации не по своей воле. Для подтверждения данной теории я обратился напрямую к НЭК. И он ответил.